И всем хай народ, снова продолжаем проходить Элден Ринг Короче, что-то мне Элден Ринг зашла, что-то мне нравится начинает Я все-таки не разобрался, как призвать коня Ой, твою Ой, я Ой, олень Ой, олень, я знаю Блять, опять эти хрени Достань же ты Бер, бер, бер Ай, а я пробел нажал а, а, а, а, а, а, а, а ты что? Нельзя так Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй Как это нехорошо было Так, ладно Это костяной свисток Так, ладно, огненную смазку так снаряжение я так понял на смазку убрать Это чё расходочку? Благословение. Это при использовании так... так. Ладно. Снаряжение, снаряжение, снаряжение. Мы это не поставили так. При размещении источника слабый свет. Недуза у нас, совершенно так, материал для создания предметов. При использовании переливается различными цветами, служит указателем. Хрен Хринпэ... так, хрен пойми, чего оно служит указателем. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Еще давайте вот это вот, что это такое, позволяет получить немного рун. Ну давайте используем это тогда. А, вот так, да? ой. Ой, как он неприятно меня убил, конечно. Это у нас что делает? И что это нам дало? Это типа благословление, так. А это что он делает? Ладно, понял. Четко зашибись. Круто. По кайфу. Живем. Так, вот с этим я, в принципе, блин. Смысла драться не вижу. Вот здесь можно вот этих псов убить и все. Да что тут? Пиздец. Минус 4000 рун. Зашибись. Зашибись. Я сейчас срал 4000 рун Я просто просрал 4000 рун Так, ладно Давайте попробуем снова Загрызли скоты Так, я не знаю, как использовать поджог А он что, не использовался? А, вот едет, так, снаряжение, так. Надо пока вот это вот все снять. Это вспоминание о благодати. Так, при размещении источника слабый свет. Пьет, бьет, пьет. Бьет, так, отправляет дружеский знак. Отправляет домой ваших гостей. Так, используется для написания посланий в другим мир. Так, создает знак производства для совместных игроков. Все понял. Для совместной игры. Игроков, блин, тоже мне сказал. Все, счет, щит. Пойдем как самурай со щитом или на щите. А, это спартанцы, по-моему, возвращаются со щитом или на щите. Сука, меня псины отпиздили. Это так-то обидно. Дождь. что ж. Тут? А я разучился играть. Я, короче, понял. Я тут кое-что узнал, кое-что очень-таки интересное. Я понял, мы просрали пока миссию Руны. Нам, в принципе, сейчас сюда еще довольно-таки рано. Это, это у нас сюда идет, типа, да? Ну, сюда мы можем тоже сходить. Так, откуда мы? Вот они, наши родное замокили. Первый шаг, по-моему, вот здесь он был. А вот и отправиться, окей. Так, цель помощников, охотников. Цель охотников откликнуться на ваш призыв о помощи уничтожая захватчиков. Короче, это всё хихуита. А, мы будем проходить в одиночку. Нам никакие помощники не нужны так я вот здесь увидел прикол такой нам сейчас нужно скоротать время вот до ночи так давайте вот так закроем закроем закроем закроем нет не здесь что ли так ей используется кузнево усиление оружия так И достаточно рун Икс, икс, икс, икс, икс, икс, Так, ладно Это Что-то не похоже на ночь, конечно Но все же, давайте еще раз так сделаем Так, значит Скороцать время до полудня До ночи Оно же до ночи и Вроде бы Где-то здесь, короче, ночью Должна появиться баба Баба, короче, и, и что, и что, и что, и что. И она нам даст, дать должна что-то прикольное. Ладно, у нас пока, месь, нет ничего интересного. Карта довольно-таки большая пока, месь. Можно отправиться вот сюда. И отправиться потом вот сюда. ну давайте отправляемся сюда сюда сюда сюда кстати я не пойму почему я не могу призвать медуз медуза медуза медуза расход так радужный камень так, снаряжение, вот это вот хрень нужно снять нам, где она. Вот это вот надо поставить. А хрена ли у нас камни стоят? Снаряжение. Ну все, ну по идее снялось. А! А-а-а! Так вот оно, что Михалыч. Давайте пройдемся по дороге. И по мосту налево. По мосту налево нам надо будет идти. Ёб твою мать, меня здесь обычный бот уже отпиздят. я я я где... Я, я даже не знаю, обычный бот мне пизделей дал. Ой, почему, почему, да не почему. кто-то кто мне написывает. Так, ладно, пойдемте вот этим пиздюлей зайдем. А они, по-моему, разбегутся, если я не ошибаюсь. Или не разбегутся. Козел еще и у меня поджечь умудрился Так, там нехороший Его нужно обойти Он чисто до моста И обратно Там глубоко А там что-то есть Давайте. Ой. Я дебил. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Отдых в местах благодати. Пойдемте снова туда. По идее, днем этого не должно быть, мудозвончика. зашибись Во, да вот это другое дело так так так так так так так так Все четко. Просто минуснули его. Чай минус минуснем вот этого вот. ай -яй. Ты что рёш? Разорался мне тут тоже. Ладно, хреновое, конечно, парирую. Это однозначно. Но куда ж без этого? Так, все нормально. Так, шух, что-нибудь есть? Так, по идее, вот здесь развилка, да, вот здесь мы пойдем по дороге. Прям таки по дороге и пойдем. Там нам злой дядя Мишка влепил. Пилюлей. Ой, я смотрю, у нас бомжи осмелели. <coughs> да ты, ты ты что делаешь? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И бомжи-то сильные стали. О, сапожки. По ножен это называется. Все нормально, без четко. Там тоже какие-то руины. Там, тут руины. Хрен пойми, куда идем. Но карту мы в общем та, твою душу. Вот теперь погнали так побазарим что-то он слабоватенький какой-то на коне он был прям такой сильный он прям был на коне а тут он что-то прям такой слабый так ладно ты что волшебник Что там у него? Зелень, зелень. Группа побрали, из него выпало зелень. Здесь хоть что-нибудь по карте было бы. А по карте у нас ни хера никому ничего не говорит. Тут пацаны у нас опять что-то роют. Пацаны, пацаны, вы что там роете? Это должен был быть стелс, ну ладно. Они 19 душ всего лишь дают За что я их травмирую Так, давайте посмотрим Вот отсюда, Но ну, где что есть Там опять обычные Чуваки бродят Вон место благодати Зашибись, то что нужно Нам нужно место благодати Сюда кстати какой-то луч указывал Ну хрен пойми какой Так что собираем, короче, вот этот Куда мы сейчас смотрим? Мы смотрим туда. Там у нас карта есть где-то. Там у нас и мишка косолапый. На мишку косолапый пока не хочу идти. Потому что мишка нам легко от отта от, от, от сделает. Блин, я так 4000 обидно просрал. Еще один мишка, окей, понял. Там дерево. Я думал, это кто-то злой, и страшный стоит, а это дерево. А за дерево Мишка. Так что в принципе Мишка тоже злой, и страшный. Но мы просто его бежим. мы не будем на медведей тут кидаться на семью медведей. Я не понял, что это было, но это что-то было. Найди на карту, зашибись. Так, если мы сейчас пойдем прямо по дороге, мы, видимо, пойдем к какому-то боссу. О, ну здесь что-то у нас есть. А это у нас что такое? Тоже какое-то сооружение. Ой, ё-моё. Так... Судя по всему это к боссу. Да, меня к боссу отправлять. Это Ты дыг тыгдык. -тыг -тыг. Пожалейте босса, он со смеху сдохнет. Я на полном серьезе. Пожалейте босса, он же сейчас со смеху сдохнет. Теперь что -то глубокое. Подземный мир какой-то. Или это не босс, типа? Нет, это типа не босс. Это типа подземный мир. Вот так сделаем скрин на превышку. Охренеть, сколько мы спускаемся, однако. Долго-долго. Долго мы спускаемся. Долго-долго-долго Так Во Во Река Утраченная благодать Обр... Обретена Так, ладно, мы под миром Это что у нас? Это просто свечки Это просто подсвечивание у нас понятно Разумятый гриб Я и надеюсь мне тут не придется сейчас с грибами пиздиться А то мне и грибы еще пиздят Это будет за зашибись четко, знаете Руины жили Так этот цветочек, вон у нас что-то лежит А, призыв других Искейт закрыть, понял Еле призыва пальца Ландыш, ландыш, ландыш Пойдемте пособираем здесь и всю фигню Вот трупик лежит Светлячок Ой, в подземном мире мы еще не огребались. Правда, ребята? От грибов причем. Кто-то рычит, я слышу. Кто-то явно не рад моему присутствию. Какие-то Гарри Поттеры. Что случилось? Что встали, пацаны? Ты что делаешь? А что они такие живучие? Таких хера этих Ари Поттеров тут. Так, я уклонился. Да твою мать, минус тысяча. Что-то мне это вообще не нравится. Так, ладно, короче, сейчас забегаем. Просто хватаем и сваливаем нахрен отсюда. Здесь нам тоже пилюлей дают. пацаны идите лесом я отчаливаю Ага, нельзя нельзя нельзя нельзя нельзя тут тут тут туру тут тут -ту -ту -ту -ту. а отсюда можно нельзя Отдохнуть и благодать надо. Так, давайте скартаем время до утра, вот так угу. То есть тут тоже нельзя. Все, понял, просто поднимаемся наверх, наверх, наверх, наверх, вверх, вверх, вверх миру Короче, все-таки мы будем забирать волков Потому что нам без волков туда сильно уж пихают Это же Элдон Ринг И мне здесь очень не нравится Здесь что прям жестоко в этом В этом низу В этом аду мне не нравится какой у него замах Почему нет быстрой атаки какой-нибудь Ты что делаешь? What? Ой, ё-моё Ну это пипец Моя тысяча рун вот здесь вместить но у него тоже блин долгий замах Ну вот смотрите в снаряжении по сути у меня стрелы стоят я не знаю, не можешь выключить так лука включить его чтоб просто я не понимаю типа как бы знаете стрелы стоят Допустим, shift. Тоже я немножко этого не понимаю. Так, хочу взять. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Почему отсюда нельзя быстро переместиться? Почему нельзя мне быстро переместиться? в ролике просто катаемся, там стражу по этим модозвонам у меня вообще урона нету, значит на них еще рано мне пикаться, кстати можно вернуться туда и вкачать еще катану, пока мы будем вкачивать в катану, в урон, я не понимаю как здесь пикировать, парировать, Я не вдупляю, блин, как ну как парировать-то? А? Когда мне делать кувырок? В какой момент? Почему у всех все так прекрасно получается, но не у меня? Вот как не, посмо... не посмотришь блогеров у всех такое легкое парирование, четкое парирование. А у меня оно прям как руки из жопы. Такие быстрые перемещения, да. Ну, давайте отдохнем здесь до ночи. Сейчас все руны вложим в катану. Улучшить оружие. Усиление оружия. Требуется дополнительный предмет. блин предмет требуется. Чего не хватает? Требуется дополнительный предмет. Так, ладно, у тебя... Так, купить... Где этот набор мастера? Цепь, цепь, наб... а вот он набор мастера. Позволяет крафтить. Так, это что? Емкость для изготовления материала. Материальных горш... горшков. Так, заметки с небольшой подсказкой. Окей. Вот это вот тоже мы покупаем по камеш. Я из кочевного народа, путешествую и торгую когда раскололась кольцо элден эту землю поразило безумие лишь такие погашие души как ты не дают всему сохнуть окончательно скажем я очень рад такому клиенту ну, спасибо так для создания нескольких предметов требуется горшок или другой сосуд вы можете создать ровно только таких предметов, сколько емкости У вас есть при себе После использования, все понял Так, теперь как Как, как, как мне, мне испо Использовать Вот создание у меня Открылось, так, все закрыть А как создавать, что? А, это мне, типа, вот требуемые предметы У вас стрелы могу создать Окей. Угу. Все предметы расход материалов. По ледяной. Горшки метательные. О, ништяк. Ну, почему не обычные стрелы? Либо обычные стрелы сюда не подходят. Это единственная моя такая догадка. Так, ладно, пока еще у нас все по карте. По карте, по карте, по карте нам можно одну еще открыть эту. Эту, эту, эту или ту. Так, ну давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, так я так понимаю, мне на вот эту вот медузу не хватает этого, да? Стамина или кто она там так? Расход ОК. Показатели героя, уровень 18, ваш да, так? ПЗС, так. Да, мне, по-моему. Не хватает очков магии. У меня 68, нужно 74. Ладно, я понял. Давайте бегаем сейчас. Кто там орет, да? Кто орет? Ч ⁇ он орет? Я не понимаю. Кто? Что? Ля, вот этот золотой мудак встречает неожиданно. Так. По идее у меня, у меня, у меня вот здесь вот две благодати открыто. И где-то вот здесь вот должна быть благодать еще одна. Ну это, наверное, пещерная такая благодать. допустим допустим мы здесь осмотрели допустим допустим а допустим Ему кто орет. Хрень что ли эти орут? Ах тут скотина. Уклоняйся. Ах, минус. Я не понимаю, что они разорались. нормально парировали так комары комары комары комары обычный чел они стали ваншотными это нормально что там? Бля, если кто-то что-то шепчет Так, уйди Вы что тут, пацаны, делаете? Ой, опять пси Теперь волосатая Угу, дошибись. Они меня могут ударить Еще одна птица! Я же думал, что больше птиц -то, то нету. О, крыска. Где все крысы даже меня могут от этого от, от того самого -ть. еще одна птица! Ладно, уклоняемся. куда они берутся здесь такие чего руническая дуга здесь у нас что я понял туда мы позже вернемся пока место нужно вот сюда мне нужен так я надеюсь сейчас ночь не пропадет Да, вот, ночь не пропала. Здесь где-то эта где девчонка должна сидеть. Только ни хрена, что она не сидит здесь. Вот тут она должна сидеть. Пуф. Время до ночи, давай, давайте до ночи сгортаем время. Или меня что-то, или меня с чем-то наиграли. что-то вообще не, не, не одупляю Недостаточно предметов, рун. Рун мне не хватает. Ой, душ, на него не нарвался. Чуть не огребся сразу. Ходу. вот говорят как темнее здесь появляется баба которая может дать тебе духов так ладно ладно ладно ладно ладно ладно ладушки о ладушки денежку увидела пойдемте крыс захасим. Еще раз посмотрим здесь. Здесь нету. Храм Элли. Храм Элли, храм Элли, храм Элли. А что, Ну вот наша где-то была здесь. По-моему, вот здесь она сидела. Я что-то не, не вдупляю. Не, ну я что-то прям вообще не вдупляю. Ладно, у меня медузики есть Так, там эти ворчат Мы сейчас спустимся в воду Хоть с крысой поборемся Будет это нормально Хотя нас крысы в принципе могут загрызть Так, по приколу, чисто езжи на перекус нас Блин, надо к ней учиться передвигаться они а не на пешкомобиле а все по классике, по старинке, пешком, пешком Да блять, кто орет Так, я куда-то не туда пошел Мне сейчас не сюда Мне сейчас в центр снова Снова сами бороться Так, это черепашка, черепашка нельзя, черепашки они безобидные, не то что эти псы. Так, ладно, нормально. Док. Блин, вносливость это кончилось. Я не в курсе был. Ладно, крысу мы сразу сваншотили. Тушь! <тужит> <Душь! тужит> вас. У вас вообще смысла бить нету, да? мышей я умею парировать. Даже эту мышь я не смог спарировать. Ну, Господи, Иисусе. Так, дальше у нас что там? Кстати, что у нас есть в снаряжении? В снаряжении, что мы можем отключить? Да что у нас так? При размещении источника слабый свет. Так, это у нас... Призыв. Но у нас пока мес нету на этот призыв. Или есть. Нет, пока мес нет. О, сундучок. А мне кажется, что здесь ловушка. Что так просто? Вы попались переосностную ловушку четко что еще сказать четко зашибись круто даже тут ловушка это обидно было А тут сундук есть ух ты ж верный гравитационный камень окей так я сюда могу перенестись куда-нибудь да я понимаю здесь место Вы попали в ловушку, вы не сможете перемещаться к местам благодати. А, ага. Так, ладно, тогда назад. Искать снаряжение. Что у нас здесь есть? Так, да, создает верообразную ударную волну, взрывает гравитационный взрыв. Давайте вот это вот сделаем. Хоть протестим, что это такое. Тихо. Так как отсюда убежать-то? Я просто, я просто хочу домой, пацаны, успокойтесь. А что, не сюда? Все вы там копаете, я вам не мешаю особо. Я просто хочу домой к маме. А, зашибись, меня еще и сланшотили. Минус 603. Ну, я слишком слабый был для того места. А дайте, я же отсюда вот даже уйти не могу. А, это нечестно уже. Весело живем. Весело, понятно. Весело, весело, весело, весело. Однако ни хрена не весело. Мне хочется плакать. Нормально, меня куда-то закинуло, таки нехило, довольно-таки жестко очень. Пацаны тут, короче, жесткие. Надо брать хилку в руки и валить. У меня тут просто с двух тычек выносят. Переносная ловушка, блин, они охренели, что ли, там, походу, новых рабов себе ищут. Руны я просрал, ладно, вот это вот главное теперь не просрать. Просто делаем вот так вот. И бежим вот так вот. Вон дырка какая-то. Пьем. Пьем еще флягу. Пьем еще флягу. Не саможурного счастья, правильно? О, место благодати. Значит, я уже могу перемещаться, да? О, глиняная смазка. Зашибись. Не могу еще ни хрена перемещаться. Надо выйти отсюда, да? Что-то здесь страшно. Теперь могу? Нет, не могу. А теперь могу? Не могу. Почему? Я же уже вышел. Так, мне туда не хочется идти. Дайте мне лошадь. Так, ладно, это яйцо какое-то дышит. Болото. Вон благодать вижу. Вижу, благу дать. Ты что, спрыгнул? Ты что, дурак? Так, ладно. На меня какой-то бессоныш напал. Так, это что такое-то подсказка? Так, зайти в Лачугу. Вс, место благодати еще одно. Теперь я должен уже уметь перемещаться. Да ни хрена, не могу. А что мне как отсюда вас валить-то? Я реально хрен его, как мне отсюда вас сварить? Ничего, вот это тоже чище. Все, валим. Пробегал Командир О'Нил Ай Что это? Понятно Я здесь еще не могу ходить Ты что делаешь? Ты кто такой? Господи Помоги Меня опять убили Я, блин, случайно на него нарвался. не спецом же, блин. Почему я до сих пор не могу перемещаться? Здесь у нас подсказка есть. Зайди в лачугу за южными воротами. Ты что? Ты что, типа враг? Или... Или... Твою мать Пошли, мой конь Нам здесь не рады Мне вот прямо туда надо На, на обрывок карты Зачем мне сейчас в этом воду Скакать, если я, я еще с обычными то Не справляюсь Здесь тоже просто куст. Понятно, это просто агрессивно настроенный куст на меня. И как отсюда во уйти, хрен пойми. В ловушку с перемещением меня, блин, закинули. О, место благодати. Это что еще за бешеная черепаха? Я до сих пор не могу перемещаться. Я до сих пор не могу перемещаться. Что я коня могу использовать? Так, мне мне карта нужна. Так, и все, и пойдемте просто по дороге поскачем. Так мы наверняка выберемся. Так, нормально. Хочу, и до сих пор я не могу. Да ну нахрен. О, бабуся. Прошу, я могу их прочесть. Пальцы, покажи мне свои пальцы. Показать пальцы. О, благодарю. Что тебе дальше? куда же я тебя так на юге. Так... На это вроде наговорила так. Все так, Хэр. Так. У меня сейчас нормально сейчас стояло. Так, мне надо свалить просто по дороге. Просто по дороге сваливаем из этого ада. Потому что это ни хрена не прикольно. Нас насильно закинули Я уже ушел. Из ловушки. А меня. А меня все еще этого. Не отпускают. то у я тут а пёсик, конечно Блять, пёсик или динозавр беги мой конь верный это это реально это или динозавр я не пойму конечно Место благодати. <свот> что до сих пор не могу. <свот> <свот> <свот> не кирайте там ворона, конечно. <свот> а, <свот> Ду дурак что ли? Зашибись! О, вот теперь можно вроде бы. Теперь можно, можно, можно, можно, можно. Я хотел с тобой поговорить, чел красная глина так так так так так так все я понял теперь мне можно перемещаться да нет так вы не сможете перемещаться к месту благодати пока не отдохнете у одного из них а чем типа нужно было отдохнуть до ночи я хочу сказать до ночи ну пойдемте пацанчиков по, -по этой побьем Подождем минут 10, до полностью, потому что в этом храме именно должна она появиться. Странно, этого уже нету. Пока мы будем просто бить дозорных, набивать на них голду. Нам-то что у нас что? Обломки руин. Так, нормально, еще одного. А вот еще один. Так. Руна бедняка. Тебя тоже мы убьем. О, кукри. Болт кукри. А мы так вот просто выпилим вот это вот их место а им вообще похрен все по всему я смотрю иди пещера Пещера Так понятно Вот теперь она уже должна появиться Появилось. Ладно, мы на этом закончим, пожалуй. Ипс. Всем спасибо огромное за просмотр, за то, что присутствовали. сегодня увидимся в следующем ролике.